как делать красивые комплименты, как правильно делать комплименты, искусство комплимента. Привет всем, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодняшняя тема – как правильно делать комплименты, красивые комплименты, как говорить комплименты. Если вы не видели мое видео о четырех лучших комплиментах для мужчин и четырех лучших комплиментов для женщины, я оставлю ссылки под этим видео, если вы будете знать какие комплименты говорить и как правильно их говорить, то вы сможете покорить сердце любой женщины или любого мужчины. Обязательно посмотрите оба видео. Итак, сегодня мы будем говорить о том, как правильно говорить комплименты. Существует 5 правил, как делать комплименты. Все эти 5 правил очень простые и очень эффективны. Это сделает ваш комплимент намного сильнее, намного глубже, и человек, которому вы будете говорить этот комплимент, будет просто восхищен вами и восхищен теми словами, которые вы ему скажете. Итак, давайте начнем. Первое правило, как правильно говорить комплимент, это контакт глазами. Когда вы говорите комплимент, любой комплимент обязательно смотрите человеку в глаза. Таким образом вы создадите невидимую связь, невидимую эмоциональную связь на тонком уровне, которая усилит ваши слова. Правило номер два, как правильно делать красивые комплименты, это прикосновение. Возьмите человека за руку или а, девушка может прикоснуться к плечу любимого мужчины. И когда вы прикасаетесь, вы как бы усиливаете связь. Это сделает ваш комплимент более а, чутким, более личным, более трогательным. Правило номер три, как делать комплименты. Если по какой-то причине вы не можете задеть человека, тогда положите свою руку к себе на грудь, в уровень, на уровень сердца. Таким образом вы покажете значимость этого комплимента, что вы не просто его говорите, а вы в него вкладываете душу или сердце. А еще лучше, если вы одну руку положите на грудь, а вторую руку, например, положите на плечо любимому мужчине и скажете «ты знаешь, я тебе доверяю». Это будет еще более эффективно. Правило номер четыре – это добавить эмоции. Что значит добавить эмоции? Это значит, что когда вы говорите, нужно комплимент делать от души. Может быть, немножко использовать свой голос, чуть более мягче или наоборот, чуть более громче сказать. То есть добавить эмоции. Ваш комплимент должен отличаться от вашей обычной речи. Например, если ваш мужчина сидит на диване, а вы стоите около окна на кухне, и мы говорите ему «Да, дорогой, ты знаешь, ты прав на самом деле, но в этот момент вы смотрите, например, в окно или вы смотрите на суп, который вы варите, то ваш комплимент будет а, пустым, мужчина может даже его и не воспринять. А если вы кладете руку на сердце, смотрите ему в глаза, дотронулись до его руки, ноги, например, и говорите, «Дорогой мой, ты знаешь, я так счастлива, что ты есть в моей жизни. Мне так с тобой безопасно, мне так с тобой классно». Тогда он вас услышит, когда вы добавляете эмоции и ваше присутствие. Итак, правило номер пять – как говорить комплимент? Это очень важное правило. Всегда говорите комплимент человеку, а не то, как он выглядит. Говорите комплимент человеку, а не его достижению. Например, не стоит говорить, что у девушки очень красивое платье. Нужно сказать, ты знаешь, ты выглядишь великолепно в этом платье, ты такая красивая. Второй пример. Например, мужчина купил себе новую машину. И можно сказать комплимент так, например, «блин, какая классная тачка у тебя, какая у тебя классная машина». Либо правильный вариант, когда вы хвалите не машину, а мужчину, когда вы ему говорите «блин, я вижу, ты действительно разбираешься в машинах, какой классный выбор ты сделал». Тогда вы хвалите а мужчину, не машину. Или еще один пример, например, мужчина достиг хороших результатов на работе, его повысили. И вы можете ему сказать так, блин, тебе так повезло, у тебя такая классная работа, у вас там есть возможность подняться по карьерной лестнице. Это вы кого похвалили сейчас? Вы сейчас похвалили его работу. А как похвалить мужчину? Нужно сказать, ты знаешь, я восхищаюсь тем, как ты работаешь, я восхищаюсь тем, а, тем, как ты поднимаешься по карьерной лестнице. Я восхищаюсь тем, как ты преодолеваешь сложности и как ты делаешь так, чтобы твое начальство тебя заметили, тебя оценили и тебя продвинули. Блин, ты такой классный. Когда вы восхищаетесь мужчиной, а не его машиной. Когда вы восхищаетесь мужчиной, а не его работой. Когда вы восхищаетесь женщиной, как она выглядит, какой, какая она красивая, ее красотой, а не тем платьем, которые она одела. Правило номер пять очень важное. Восхищайтесь человеком, а не его достижениями и не его внешним видом. Итак, пять правил. Смотреть в глаза. Прикосновение рукой за руку, за ногу, за плечо, руку класть на зону сердца, говорить от души, от сердца, от груди, использовать эмоции и хвалить человека, а не его внешний вид, не его достижения. Пожалуйста, посмотрите ссылки под этим видео, Четыре самых лучших комплимента для женщины, что женщина хочет слышать, и четыре самых лучших комплимента для мужчины, как покорить его сердце. Если вы хотите знать больше, если у вас есть желание построить страстный, любящий, наполняющие, заботливые отношения в вашей жизни, посмотрите мои другие видео о том, для чего мужчине нужна женщина, страхи в отношениях, страхи мужчин, страхи женщин, любовные треугольники, и почему мне не везет в отношениях, как выйти из замкнутого круга, я оставлю ссылки на самые интересные видео внизу под этим видео. Итак, пошлите это видео своим друзьям, поставьте пальчики вверх, если оно вам понравилось, разместите его на своей страничке в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере. Подписывайтесь на мой канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И спасибо вам большое за то, что смотрели «Психологию счастья, где счастье – это смысл жизни».